привет! Сейчас мы с вами будем рисовать новогоднюю елочку, красивая такая. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. И ну, что, начнем рисовать? Берите карандаш и листочек и начнем, начинаем вместе с вами рисовать новогоднюю елочку первое что мы рисуем вот такую линию это длина какой длины у нас под елочкой такую, такую хотите сделать. так нарисовали теперь Рисуем треугольник такой, как у нас с вами пойдет елочка. Такого вот треугольник получается. И теперь начнем рисовать уже самую елочку, прорисовывать. Веточки такие. Рисуем. Рисуйте веточки такие, какие хотите. Можно одну такую, другую такую. Не обязательно, чтобы они были все одинаковые. С одной стороны нарисовали, сейчас будем рисовать с другой стороны. Вот вы мы и нарисовали. Вот такая у нас получилась елочка. Стираем теперь все ненужные линии. Я вот уже стерла все ненужные линии. Показываю вам уже как получилось. Теперь здесь рисую елочки, ве веточки. Проехал мы нарисовали, теперь последний рисую. Вот так у нас получилось. Теперь рисуем звезду на елочке. Потом стираем все ненужные линии. Вот такая вот у нас звезда получилась. Дальше рисуем гирлянду на елке. Какая такая у нас гирлянда получилась. Теперь рисуем игрушки. Игрушки можете рисовать, какие хотите. Хоть звездочки, хоть конфетки. Какие вам нравятся, такие рисуйте. Я вот такие вот нарисовала игрушки. Так у меня. Так получилось. Получилось. Такие игрушки. Теперь на, я раскрашиваю звезду. У меня под звезда желтого цвета. Можете красить такого цвета, какого хотите. Сами выбирайте, какого больше нравится. Теперь я елочку крашу вот таким зеленым цветом. Пято, а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, какие еще вы хотите, чтобы я... Какие вы еще хотите научиться рисовать рисунки. И подписывайтесь. Вот я уже раскрасила гирлянду игрушки, и у меня получилось вот так вот. А вот я уже всю елочку раскрасила. Такая вот елочка у меня получилась. Посмотрите, нравится вам, как у меня получилось.